Как обещал, с толкачом подцепил. Толкач в сборе. Правда, сиденье еще не цеплял, еще новое. Пускай пока лежит. Пока тем довольствуюсь. Вот, сам модуль. Сборка собирается 15 минут. Сейчас тросик уберу еще вот этот. Немножко, чтобы не мешался. Сюда пропущу, поднесу. Вот. Все Собирается буквально минут 15, когда в сборе. Два болтика, фишка и тросик. Меняется еще. Вот оно есть все. Сейчас прокачусь. Сейчас супруга будет снимать дальше.